Бля, какой дан! А. Я говорю, мы заслышимся. Десятки я Да! Сейчас, бля, будем ебать! А прочинайте тоже есть? Если мы это выиграем, это будет контент. Я возьму тебя халбы, понял, да? Давай, повод. Всем вассап, хоуми, с вами Монтеро. И сейчас на экранах вы видите незапланированный выпуск. Так как за день до этого мы с Дэллом играли циску и попались против десяток. Итак, давайте начнем. Гадка проходила не так гладко и легко, как вы могли подумать. Потому что одна из десяток после просьбы Дэла пойти на ножах на мид, начала токсичить в сторону Дэла. И тут же они замутили друг друга. Апелет, уйдём мид. У меня там, блядь. Ебало, заводи свою наху, а то он Воу. И на самом деле игра шла ровень в ровень. Все это не сильно повлияло на нашу игру. Потому что никто из тиммейтов не подливал масло в огонь в конфликт десятки делла но наш многоуважаемый 10-й все равно всех высадил во время матча <ар solventful> <перв infrared fluid'sknowing poisonousuous> По ходу игры мы, как я уже сказал ранее, шли вровень. Но тут настает переломный момент. В первой половине на счете 6-6, просто когда у нас сливаемся одному авику на ланге. Из-за того, что фиолетовый айрет в чат, оранжевый не услышав топа соперника на шарте умирает, оставляя Дела в ситуации 1-4, который непосредственно он проиграл. И с этого момента мы не взяли за первую половину ни одного раунда. Чё, отдаю, как вообще такое Начал вторую половину с неплохого начала. Я в пистолетку и форс, и вроде бы все шло хорошо. Но после счета 10-10, мы начали немного расслабляться и упускать камбэк, который был у нас прям перед носом. И тут мы сливаем три раунда к ряду, из-за нашего расслабления и расфокуса. Мы легко отдаем точки, ретейкаем и умираем по одному. И в итоге имеем счет 10-13. И всю команду на академическом ебале, которая как что делать. Мы каким-то чудом снова камбекаем до 13-13. Тут же берем 14 на кураже и отдаем 14. Но мы не сели на дезмораль, а и башли до конца. И как раз выиграли раунд против бая пистолетами без гранат счет 15 14 мы на морале эмоции как будто уже выиграли а у соперника все наоборот так как и предполагалось мы выиграли 10 левела с счетом 16 14 с более эмоций которые подарила нам эта игра боже мой это такой контент ты не снимал это это время? да снимал? да просто выиграли с десяток итак что же в первую очередь я хотел донести этим роликам Кроме того, что команда со вторым, четвертым, шестым левелом выиграла трех десяток. А то, что нужно всегда играть до конца. Несмотря на левела, статистику и дизмораль в команде, как это было у нас. А вы жалуетесь, что у вас плохие тиммейты и охуеть какие сильные соперники на ваших левелах, а тут десятки. Да, не обошлось без охеренно показанной игры от десяток. Можно сказать, что они нас закерили. Но никогда победа команды не зависит от одного или двух человек. И все вкладывали много импакта. А всех, кто досмотрел ролик до конца, я хочу поблагодарить и попросить лайкнуть это видео за мои экстренные старания и оставить комментарий об видео. А я вам всем желаю удачи и всем пока-пока.